Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Что НЛО хочет от людей? Или все наоборот? НЛО прилетают постоянно, но суть в том, что они хотят от людей, мы это не знаем. Что я вам расскажу, а вы внимательно послушайте, потому что это очень интересно и очень важно. НЛО прилетают на нашу землю ради того, чтобы здесь обосноваться? Нет. Не прям чтобы вы как соседи а обосноваться значит захватить полностью контроль этой планеты они все делают очень грамотно и очень тщательно они не нападают они не утверждают что они здесь а хозяев они как будто ведут можно сказать исследовательскую компанию вы сами все видите в необычном формате когда и где нло появляется но пока что нло не нападала, именно на камеру на человека были видеокамеры, где множество НЛО пролетают рядом с человеком но не нападают это для того, чтобы людей сперва напугать, ну а потом когда человек постоянно их будет видеть он к ним привыкнет, но суть в том что почему НЛО пролетают на землю, по многим причинам им нужна, вы не поверите наше ядро это очень странно звучит но есть множество доказательств того что ядро дает им энергию это очень странно почему множество объектов НЛО было замечено не в другом можно сказать космосе а именно под землей и поэтому они нас ждут то есть ждут планету эту когда она сформирует свою можно сказать оболочку вот например посмотрите вот этот необычный кадр и мы с вами будем дальше знать Там озеро вон, трескотина вон лазит. Вы сейчас наблюдаете с очень странным кадром это видео. Но это видео, как ученый доказал, сказал, что этот необычный НЛО отправляет на другую планету. Необычное сообщение. Звуковой лазерным шоу. Да-да, он так его прозвал. Они перехватили это сообщение, но язык очень сложный. Но он повторяется на древнем египетском. Прислушайтесь, на древнем египетском это значит, что египтяне все-таки имели связь с инопланетными как их утверждают пришельцами. Но суть в том, что этот НЛО посылает в космос не просто, а призывает их всех прилететь на эту планету. Они еще не разобрали, это разбирается в Англии, но уже второй год идет, а масштаб НЛО все усиливается и усиливается. Теперь понятно, почему Земля страдает от людей, и оно начинает формироваться, можно сказать, в необитаемый остров, который всех коснется, а он касается уже постепенно прям всех. Мы с вами видим эту необычную картину. Но теперь самое интересное, почему объекты НЛО призывают на Землю своих, можно сказать, товарищей, а именно не на людей. Есть очень огромная тайна, которая не смогла нас отскрыть. Хотите узнать? Точно. Тогда я вам сейчас все расскажу. Но перед этим посмотрите вот этот видеосюжет. Хочешь? Нас скрыла необычный формат НЛО, который сам царь или сам правитель прилетел на нашу планету. Это было зафиксировано в 1813 году. Утверждают местные писатели, что видели в небе горящий, необычный огонь. Этот огонь напоминал, как в солнце. И есть множество описаний того, что этот огонь начал сжигать... Множество городов, которые сейчас они в руинах, их находят, но суть в том, что они раньше были, вы не поверите, и принадлежали другой расы людей. Какой расы никто не может объяснить, но суть в том, что эти необычные моменты, которые происходят сейчас, говорят, призывают снова. Тогда же людей также было... Не так и сказать мало, но уже более-менее. И они заселили большую часть, можно сказать, земли. Но тут появились они. Почему? Недолюди, как их утверждают, поклонялись богам, которые напоминали пришельцам. Это не были боги, это были пришельцы, которые поставили все на себя. Люди не верят в то, что происходит сейчас. И поэтому множество людей видят, как наподобие люди разговаривают с ними. Но это не люди, это инопланетные существа, которые маскируются, и они очень похожи на людей. Но ну, а есть одна необычная и странная новость, дорогие друзья. Да-да! Группа студентов и с учеными нашли портал в другой мир. Этот портал напоминает необычный бублик НЛО. Он открывает ровно через несколько недель и в разных точках Земли. Такое зафиксировало необычное движение еще спутник НАСА. Он утверждает, что видели необычные вспышки. Из-за них появлялись еще больше НЛО с другого, можно сказать, мира. Но что самое интересное, про это никто не говорит. Они прилетают и они улетают так же. Люди боятся то, что они видят, и не знают то, что они видят. Они знают, что-то придет с угрозой. Никаких добрых инопланетян нету. Это просто чисто вас, дорогие друзья, пугали фильмами или еще какими-то там интересными комиксами. Суть в том, что... Всегда людей похищали странные существа, но нет объяснений. Около 800 тысяч людей было похищено за 40 лет неизвестными. Их просто посчитали без вести пропавшими. Но это не так. Все есть объяснение, есть специальная группа, которая следит за такими потерями по всему миру. И они прилетают на то место, где происходит аномальное явление. Да-да, такая группа есть, но суть в том, что она не успеет быстро прилететь к вам или еще кому-то. Она находится в США, но под этим необычным группой есть огромная тайна, которую вы скоро узнаете.